Бонжур, лизами! Здравствуйте, друзья! Давайте сегодня приготовим простой и непередаваемо вкусный творожно-яблочный рулет. В этом году у меня богатый урожай яблок, и я очень часто готовлю выпечку с яблочной начинкой. Этот рулет, пожалуй, самый простой из тех, что мне приходилось печь, а по вкусу он не уступает именитым и мажорным собратьям. Прежде всего, натереть яблоки на крупной терке. Я их слегка припускаю в сливочном масле, но можно оставить и сырыми. Добавлять сахар или нет, решайте сами. А вот немного ванили или корицы я добавляю обязательно. Мелкозернистый творог – Смешиваю со сметаной до однородной массы. Взбиваю яйцо для покрытия рулета. Для этого рецепта я использую готовое слоенное бездрожжевое тесто, но когда его нет под рукой, беру обыкновенный лаваш. Равномерно распределяю творожную смесь по всей поверхности теста. Следующий слой – яблочная заготовка. Все тщательно выравниваю и закатываю тесто в рулет. Чтобы он не расползался, смажем край теста взбитым яйцом. Им же покроем и весь рулет. Отправляем в духовку на 30-35 минут. Запах от такого рулета стоит непередаваемый и прежде чем полностью остынет, он исчезает с тарелки. А великолепно дополняет его карамель домашнего приготовления, рецепт которой я вам предлагаю здесь же. Пробуйте, готовьте, а я вам говорю, бон аппетит и абьянто!